Всем привет! Хотим показать вам новую заправку Пермский край Кунгур Открылась метановая заправка 90 километров от Перми город находится Про нее еще толком никто не знает Видимо, что открылась Заправка пустая На этой заправке и пропан, и бензин Заправка и Coil. На данный момент стоимость 20.50 Но под дисконтной карте скидка рубли сразу, то есть по 19.50 можно заправляться метаном в Пермском крае также еще открылись Чусовом, Чайковский, Чернушка, Березники, Соликамск то есть в многих районах уже заправки строятся еще глядишь годик-два и поехал в любой район и все, метаном можно будет заправиться особо проблем не было. Если раньше только в городах крупных там были и все, то сейчас уже можно спокойно ездить по, по области и заправляться метаном. Соответственно, приглашаем всех жителей Кунгура на установку ГАБО в компании на газу.ру. Установка по субсидии также для вас будет. Регистрация. Ну, ремонт, обслуживание. Соответственно, все у нас заправочка Тут две колонки. А четыре колонки, то есть вот заправка на четыре колонки. Никаких а, а, перегородок нет, как на Газпроме. То есть многие говорили, то есть у нас типа на заправке неправильно, машины встают, не заезжают а, в в ангар типа вдруг малый там взрыв еще что-то ну вот а, все частные заправки они вот ну ничем не отличаются от капанов от бензинов то есть подъехал заправился и все никаких таких прям нет визуально вот чем отличаются ничем если есть вопросы пишите под видео всем пока